Всем подписчикам большой привет! Сейчас я хочу поделиться с вами одним советом, который применяю уже достаточно давно. И этот совет поможет вам резко усилить индивидуальную защиту при периоде осенне-зимнего всплеска респираторных заболеваний, вирусных, бактериальных, сезона простуд. Дополнение к индивидуальной защитной маски, которую сейчас обязали носить во многих местах, и она не очень, так сказать, защищает хорошо, но этот способ поможет вам усилить резко эту самую индивидуальную защиту. Перед тем, как выйти на улицу, я применяю для смазывания внутренних полностей носа так называемым раствором хлорофилипта это раствор хнорофинов эвкалипта вытяжка из листьев хлорофила в масляном растворе он есть в продаже доступен многим в аптеках и цена его достаточно низкая цена этого флакона которого хватит на весь сезон немножко более 100 рублей это раствор Хлорофимов эвкалипта в масле. Как это дело используется? Перед выходом на улицу или в другие общественные места я смазываю внутреннюю полость носа вот этим, этим самым масляным раствором. Он имеет вот такой светло-зеленый цвет и представляет из себя раствор хлорофилов, которые вытяну вытяжкой, вытянуты из листьев и растворены в масле. Плюс здесь эфирные масла, хмарафема, имеют вот такой светло-зеленый цвет. Нужно ватную палочку или тампон, который тоже есть в продаже, обмакнуть в этот раствор масло и смазать внутреннюю помощь носа, засунуть палочку и вот таким образом смазать внутри левую и правую. Этот раствор не щиплет, инертен, и плюс к тому же обладает хорошими бактерицидными свойствами, то есть защищает нас лучшее средство от а плюс к тому же обладает противовирусной активностью, доказанной, и разрешен применению доступен то есть этого флакона вам хватит на целый сезон а при применении еще и маски то есть обязательное ношение маски вы получаете почти стопроцентную защиту от вирусов и бактерий подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и крепкого вам здоровья не заболеть